Приветствую вас, уважаемые коллеги. Я желтый мужик, продюсирую публичные выступление. Приглашаю к себе на эфир. Короткий. За 10-15 минут мы освоим с вами потрясающе простую технику, которая проверена и моими коллегами, и студентами. Она даст вам энергию, уверенность. И минут 10 отвечу на ваши вопросы. Жду в эфире.